Друзья, всем привет! С вами мной Геннадий Стовин. И сегодня я решил рассказать пропульсовый насос. Ну и у меня как бы есть проблема. Он у меня проработал ровно месяц и перестал работать. Ну, следовательно, я решил разобраться, показать, как это сделал я и какой дефект я нашел. Возможно он именно влияет на работу насоса. Он у меня стоит на теплых полах в доме. Вначале я стал душить на электронику но для того, чтобы ее проверить. То есть снял его, и все сейчас вытащим вот, и побоялся, что возможно перегорела катушка внутри. Как это можно проверить? Я вам сейчас покажу. Включаем розетку, его естественно соблюдаем все меры Техники безопасности, и вот поближе сейчас будет слышно, он начинает притягивать, то есть э, катушка рабочая, электроника следовательно тоже в рабочем состоянии. Дальше, как разобрать вот этот вот весь механизм? А, тут в чем причина? Меня смущает то, что он должен легко. Просто пальцы даже даже не смазан, должен легко крутиться. Конечно, туда попадает, когда вода она как смазка работает, но все равно, то есть тут вот этого нету. Есть, да, видно, нету кручения. Так вот он не вытащится, Мы убираем здесь вот резин резиночку, снимаем ее аккуратно. А потом аккуратно вот так вот поддеваем и он вытаскивается здесь. Вот здесь как бы ни песка, ничего не было но у меня система чистая в принципе новая вот, здесь все как бы вроде хорошо а вот здесь вот я думаю тут видно вот такой вот дефект появился или появился, или он может быть даже был но дело в том, что получается, что когда ну, вставляем тут весь вот этот вот Штырек, он входит в губ керамический здесь и здесь да а вот вот этот вот бугорок особенно с этой вот стороны он получается внутри возможно тут вот есть как сварка я не знаю пайка бугорок ну там есть флянец такой и он скорее всего его цепляет то есть и вот вот этого легкого движения нет возможно что его когда вода как-то подклинивает или еще что-то, ну в общем, как мне кажется, это вот как раз и есть тот самый дефект, который повлиял на работу насоса. Насос очень слабенький, он буквально тут качает 3 метра, да, 3 метра квадратных час что ли, 3 куба в общем кубических наверное, метра. Ну в общем вообще такой прям самый самый простенький самый что ни на есть. И скорее всего, что вот этой мощности не хватает, чтобы его прокрутить, даже вот буквально в вот такой бугорок. Ну, не знаю, вот сейчас попробую, как бы как-то аккуратно молоточком вот, подбить его О, Кстати, смотрите. Да, он не видно, по-моему, уже. Вот То есть он прям на глазах ушел. Есть, ну вот это дефект, это заводской дефект, скорее всего, потому что ну, туда попасть что-то такое большое, огромное не могло, ну может там песок даже попасть, да, но тут песка не было, ну и то он так песок, чтобы вот такой вот дефект сделать, мне кажется, это невозможно. Вот, сейчас посмотрим, что там сейчас будет. Ну все равно как-то не очень, но. Так вот... А ну вот уже вот уже лучше казалось да уже вот буквально пальцем вот, крутишь сейчас еще ну, вообще должен и сниматься легко делать уже где -то, где -то еще чуть-чуть Взял шкурочкой, ну, что так почистил Ну, легкие самые тончайшие. Вот и здесь, и здесь все это протер И прежде чем устанавливать можно его проверить прямо на месте, заработал он или нет. То есть еще раз все здесь почистим. Ставим резинку назад. Все это сюда ставим. Сейчас галант, да но ну, сейчас посмотрим, Ставится. Смотрим. Заработать. все заработал сейчас посмотрим по скоростям еще, еще одну О. все работает но ну, осталось только установить сейчас пойдем устанавливать еще устанавливаем теперь насос вот. сначала чуть-чуть все наживляем равномерно было. Потом уже, Потом уже затянем крест У меня всегда так учили. Вот. Автомобильный колокольчик надо. Все это надо равномерно затягивать. Металл мог обжаться хорошо. Все есть. пробочку пока оденем. Так, мне еще осталось только прокачать всю систему, всю систему увидеть. Ну, вот, так воздух весь, так сказать, убрать из системы. И воздух, вот ну, сейчас просто услышим, что он работает. Вот. Так, ну что, давай послушаем. Есть Все, есть а Сухой его лучше не гонять Но с вами был Геннадий Стомин И сегодня я рассказываю о циркуляционном насосе Как я его отремонтировал. Я очень доволен, сэкономил 4000 рублей Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь на мой канал До скорых встреч